Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». Виктория, ваш бизнес стартовал в очень сложные годы, 2008-2009, когда нашу страну в том числе поглотил мировой финансово-экономический кризис. Расскажите, насколько это было тяжело, с какими проблемами вам вот довелось столкнуться? Потому что длился он не один, не два года, чуть дольше. Вы знаете, я не заметила финансового кризиса, потому что для меня лично это был переломный момент, когда угу. я из работы по найму ушла в свой собственный бизнес. А, я не скрою, так, да, что да. это было тяжело. Я работала полгода без всяческих э, пособий, денег, зарплат, э, совершенно бесплатно угу. на свой бизнес. Наверное, за несколько месяцев я обзвонила всю нашу страну, Россию, всех дилеров, которых я знала лично до этого, и с которыми познакомилась угу. потом. Наверное, это такой вот хороший шаг для дальнейшей работы был, потому что именно в эти месяцы мы заключили некоторые основные контракты с нашими клиентами, которые до сих пор длятся. Вот уже 10 лет прошло. И тут самая главная была задача найти узкую нишу, ту нишу, которая востребована на рынке, мы ее нашли. Мы нашли несколько производителей в России uh -huh. и европейские. Карл Цейс нам доверил один из одной из оборудования, которое мы до сих пор эксклюзивно поставляем в России. И это был основной вот старт, когда люди в нас поверили. Это был один завод медицинского оборудования российский. Мы одну продукцию для гинекологии взяли. И представительство Карл Цейс, которое нам доверили тоже для гинекологии оборудование кальбоскопа. Мы их до сих пор эксклюзивно продаем в России. И вот мы финансового кризиса не заметили. Был кризис начала старта этого бизнеса. И, наверное, через месяца два-три. Я взяла уже первого сотрудника в свою компанию, а до этого работала одна практически То с моим компаньом. И, и генеральным директором. А, и более логистом, того, еще почтальоном, выписчиком почтальон. счетов и так далее. Но да. это вам как-то помогло в дальнейшем? То есть вы стали разбираться сразу во всем. Это мне очень помогло. Я сейчас, когда мне менеджер любой любого звена рассказывает о том, как сложно звонить клиентам, так я... Это невозможно, да, порой? Да, невозможно всех обзвонить, да. невозможно всех предупредить о чем-нибудь или рассказать о чем-то. Я вспоминаю свой опыт, улыбаюсь обычно и говорю, что, ну, нет ничего невозможного, если у тебя есть желание, если есть цель, то, наверное, переломным моментом было... Был момент, когда вообще я работала первые там, два месяца из дома. У меня был такой офис домашний. Это дистанционно, да, дистанционная работа. Да, но только когда мы зарегистрировали свою компанию, вот это был домашний офис, где я звонила как раз всем клиентам. И переломный момент был, когда у меня дочь которая все, я, я вот эти месяцы находилась спиной, потому что она где-то была там сзади, я была всегда в компьютере с утра до вечера, но поскольку я дома, она меня видит. И в какой-то момент начали поступать входящие уже звонки, началась какая-то операционная деятельность, и меня по телефону спрашивают, это ЗЕРЦ? Я говорю, да, ЗЕРЦ. А моя дочь сзади говорит, мама, не ЗЕРЦ, а ЗЕРЦ медикал. <свят> Я поняла, что надо с этим уже что-то делать. <свят> <Да>. <свят> и, конечно, арендовать офис, брать сотрудников и уже выводить это немножко на другой уровень. А сколько сейчас сотрудников в компании? Спустя вот промежуток времени достаточно большой, с 2008 года. Сейчас, а у нас небольшая кстати. компания, мы все-таки субъект малого бизнеса еще. Угу. Это порядка 60, 60 человек всего. Мы как-то избрали, поскольку работали с немецкими компаниями изначально, они наши партнеры и сегодня. Mm -hmm. Мы избрали их систему, мне она очень понравилась, менеджмента. Когда нет лишних людей, когда никто не носит за тобой бумаги, когда нет лишних секретарей. У нас в офисе порядка 20 человек сейчас. Офис в Москве. Офис в Москве, да. И у нас нет секретарей, у нас есть некоторые принципы в офисе. Я их оформила отдельной книгой. Вот нет секретарии, потому что звонки все поступают в отдел продаж, они, собственно, туда и поступают в 90% процентов. А он случаев. на аутсорсе? где Кто? отдел продаж? Или нет, он все в Москве, да. А вот эти сотрудники? Вот эти 20 они... человек, они справляются с работой по всей России и еще стран, некоторым странам СНГ.